Журнал «За рулем». Максим Кадаков был с нами и напомню, его телеграм-канал «Я за рулем». Максим Кадаков. Переходите, подписывайтесь, задавайте вопросы. Прорвемся, невзирая на санкции. Погода. О погоде на сегодня на территории России. В Магадане днем плюс 7, плюс 9, возможен небольшой дождь. В Хабаровске плюс 27 и без осадков. По Владивостоке около 14 градусов тепла, облачно, с прояснениями, возможен небольшой дождь. Кратковременный дождь в Екатеринбурге плюс 15. В Тюмени до 17 градусов тепла синоптики обещают осадки. В Иркутске плюс 24, плюс 26, переменная облачность и без осадков. В Красноярске 27-29, также без осадков. В Санкт-Петербурге днем облачная погода с прояснениями преимущественно без осадков, температура воздуха 20-22 градуса, но в Москве днем облачно с прояснениями, во второй половине дня кратковременный дождь, гроза и до 25 градусов. Отдыхайте и просыпайтесь.